Игра вконтакте. Мафия не победила. Сыграем пока что просто в одну игру. Посмотрим, что тут да как. Может, повезет, выиграем. Может, нет. М -м -м. Можно считать повезло. Чуть-чуть музыки помешает. Не, не один. У нас есть шансы. Да, у нас есть шанс. Вау, как тогда? Хотя я в такое вообще не играл раньше. Главное о коронавирусе говорить не молчи. Самое главное. Собирался. Рига ХТ. Рига ХТ. Рига ХТ. РТХГРТ. Это 15 95. 195. точно. Такое себе. Да? Выпишем даже вот ну, такое. Искам. Пожалуйста. Почему бы не совершить самосуд? Да не на вау! Прикольно! Прикольно, прикольно. Будем пока что действовать рандомно. Почему опять-таки, и нет? Заодно и посадим кого-нибудь. Не играет за нас мне жалко вообще. Великий не ходит тоже вообще. Что есть какая-то? Вообще нету никакой мысли. Просто сидишь и играешь? Наслаждаемся. Вот он мяшка, мяшка в так сказать. почему бы? половины минут. Обидно будет, если проиграем. О, очень обидно. Очень обидно будет. Ням-ням-ням. Всем Так, F9. Всем пока.